В этом видосике, ребят, всем э, всем передаю привет, всем здоровья. Сейчас э, в этот видосик вставлю комментарии, кто хочет, чтобы я передал вам привет. Здоровья вам, ребята, всем здоровья, крепости русского духа. Я еду в Москву. Может быть сегодня постримлю маленечко. Всем салют, приехал суток, купил себе на своем любимом рынке, около работы, офигительный мангал, ребят, он очень толстый, очень толстый, как я. Я прям мечтал его открыть, поставить на участок. Потом вот эти мангалы по 200 рублей, по 300, ну, просто задолбали. сесть можно, но пробовать не буду, конечно Вообще огонь просто Это надолго теперь Еще купил себе хорошую решетку Надеюсь, что это хорошую Огромная решетка Смотрите, 700 рублей Просто этой решеткой Можем просто как вот это Пика Пика просто прикупил мечту свою Посмотрите на эту, на эту Просто доска. Толстенная. Толстенная доска Я всегда мечтал о такой. О, блин. Умел бы я выжигать еще нормально. Я бы написал здесь Егор с ТВ. Но, коль почерк у меня кривой при выжигании. Портить я ее не буду. Но ставлю такой, какая она есть. Но это просто бомбежка, честно вам скажу. Надеюсь, он не прослушат две правды. Всего 2000 рублей. Вот. Сегодня буду сварить шашлык на ней. Мариновать его. Сейчас привезут курицу. Я разделаю ее прямо на этой доске на новой. Все, это будет круто вообще. Короче, всем здоровенько. Пробую свою доску вот эту, которую я купил. Я его покупал, чтобы у меня все было четко. Я ненавижу, когда вот, вот стол, видите как? А когда доска детская валяется на нем, у меня вообще-то бесит, короче. Ох, Сашечка, ножичками потащила. Зря мы туда поставили. Хорошо режет. Да. Режет вообще шикарно. Ты не говори, что там получится Это я бы всегда говорил просто. Если у меня все это все униз, это будет не Так. Не торопись Не торопись Шашлычок, нежность, как всегда, мой великий Ну, в принципе, вот что бывает, когда кто-то кусает для меня это легендарное событие, я, я так никогда такими вещами не занимался. Нихера себе. -мо, ребят, их там очень много. Охренеть. Так, смотрите. Вот, немножко поухаживались за деревьями. Не знаю, я показывал. Уезжаем сейчас, блин, завтра на работу. Не успел вот с этими досками разобраться. Одному тяжело, честно вам скажу. Вот. Тут у нас шезлонги, как всегда. Вот в принципе что я пока сделал. Вот. Это вот здесь уже. Ну, септипы видели. Вот здесь уже дырка. Все уже весело здесь. Вот сейчас надо мне наверху крышу положить. Пол положить еще. Ну и здесь крышу сделать. Вот. В принципе, все. Приеду сюда делать. Работы еще много, вот. Но это все, ребят. Тяжело уже становится, тяжелее, потому что вот мне на крышу, на крышу мне тяжело залазить, вообще категорически, так сказать. Вот. Кстати, смотрите, чтобы я здесь не уставал, купился вот такую хрень. Генисис. Играю понемножечку Вот в денде так сказать <смех> а что, блин это реально прикольная тема где джойстики, я покажу вам а вон он бля офигенная тема ребят на самом деле вспомнить так вот, поиграть в эти игры дальше кайф вот. вот такая вот крыша у нас будет по ней можно ходить будет это у меня будет балкон Это коллекция как всегда моей жены вот маленькая соушка хулиганочка моя жена ее называет тут вот картины висят картины так и тут висит легендарный меч легендарный меч асмодеуса и тв вот это легенда Так, помните, у меня здесь было Вот тут вот просто я уже даже сломал такие речки Вот так вот Ну, потому что они здесь мешали мне даже доску положить Тут я уже положил доску Вот Ульяна, привет Это я Это Егорюс ТВ Вот тут все оставшие инструменты Короче у меня есть такой бутерброд, ребята, чтобы дом был зимний. Дом был зимний. У меня внизу. Внизу доска. Смотрите, вот такая вот. На доске лежит ветрозащита. Наверху лежит ветрозащита этой доски. Потом лежит 100 сантиметров теплозащиты и еще 50 сантиметров. Вот. И сверху лежит пароизоляция. И потом уже у меня черновой пол. Вот Черновой пол, вот здесь вот я уже утеплил Полностью сделал зимний, зимний пол Вот Вот такая вот тема Здесь у меня окошко будет Здесь у меня еще одно окошко будет Я пока еще его не отметил Опа, ребят, смотрите, соседи Какие гостиницы нам дали соседи Просто красная смородина Крыжовник Груш, укроп Малина э, Помидоры И там еще штук 8 помидоров огромных Просто груши, еще огурцы, что у меня блин, не фокусируется, огурцы, вот еще огурцы целая банка, груши, кабачки И сейчас мы замариновали с женой кабачков еще, вот еще один, сделали чесночный соус, они дали нам чеснок Короче просто жесть вообще, мы в шоке, в шоке от таких добрых соседей